Сегодня, слава Богу, ночь была относительно спокойная. Иногда взрывы были, надалеко далеко на Саутовке. Не сравнить с тем, что было прошлой ночью, когда прилетели вот эти вот снаряды. Вокруг района везде были взрывы, вспышки, дом ходил ходуном. Сегодня не так было. Но и тоже во всех районах Харькова ситуация разная у меня родственники живут в другой стороне Харькова на горизонте вот там шестнарь, шестнарь на расстоянии он как здесь снаряд попал прям туда верхние три этажа снесло видео есть в интернете вы уже скорее всего его видели родственники живут вот напротив как до моего сейчас дома от шестнарика у них выбило окна ситуация очень страшная в разных районах по-разному. Слава Богу, у нас поспокойнее. Будем надеяться на скорый мир и спокойствие.